Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как сделать прическу-пучок при помощи носка. Нам потребуется с вами носок. Я выбрала его в темных тонах, так как у меня темные волосы. Небольшой нюанс, если у вас темные волосы, выбирайте носки темного цвета, потому что если вы будете на улице и подует ветер, то возможно, что волосы немножко разойдутся у вас будет виден из чего вы. Видно то, из чего вы сделали вашу прическу. Поэтому, если вы блондинка, то выбирайте носки светлых тонов итак мы берем носок. На самом деле здесь должен быть носочек. Мы его отрезаем, я уже отрезала, а, выворачиваем его наизнанку и начинаем его складывать сначала носка. Пяточка у нас внизу. Складываем мы его широкими полосками, то есть вот так, вот так, вот пяточка у нас. и вот так. Укладываем туда аккуратненько нашу резинку. Вот, и у нас получается вот такое приспособление, шириной сантиметра 3, см, но такое как бы сильной формы, то есть это... Грубее, так если можно выразить, чем резин. Вообще то прическа делается из вот такого бублика. Вот если их мы сравним, они вот, вот такие вот. Я сколько не пробовала сделать эту прическу профессиональным бубликом, у меня ни разу не получалось. Во-первых, у него такой состав, как у губки такой, знаете, не очень хорошего качества, то есть вот с такими дырочками, которыми очень цепляют волосы. То есть, когда вы начинаете делать, у вас все вывалится. Но ну, я вам ради интереса, может быть, покажу, может, не покажу, не знаю. Приступим к нашей прическе. Потребуется резинка. Теперь берем наш носок. И вот я побольше от этого блокирую. То есть закручиваем наш конец. У нас вот так вот. У меня волосы неровной длины, поэтому они будут немного вываливаться. Как бы подойдет эта прическа для тех, у кого, конечно, не прямые быть идеально. но для тех, у кого неровно, можно приспособиться так же, как и я. То есть мы придерживаем пальчиками. Поворачиваем. Затем у нас остается вот такая щель, мы нашу резинку, чтобы за закрыть нашу щель, мы берем две невидимки, ну, в принципе, берем столько невидимок, сколько вам потребуется, я думаю, я двумя обойдусь. И вот так закалываем. То есть 50. Ну вот, в принципе, и все. Наша прическа, пучок при помощи носка готова. Я надеюсь, у вас она получится. На самом деле, не бойтесь, она очень легко делается.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 Закорачиваем.